Индикатор страха и жадности нам по-прежнему показывает зону экстремального страха на отметочке 22. Индикаторы по главной криптовалюте показывают зону продаж. Индекс альтсезона по-прежнему в диапазоне 60 показывает отметочку 65. За последние сутки было ликвидировано 22 с небольшим тысячи трейдеров на общую сумму чуть более 43 миллионов долларов США. И потери в основном несут лонговые позиции. Давайте посмотрим соотношение коротких длинных позиций. Также за последние сутки у нас доминируют шортовые позиции доминации пятьдесят целых процента. Индекс доллара США продолжает корректироваться после. Достаточно долгого периода роста Сейчас мы на коррекции Обратите внимание на индикатор Market Cypher На дневном таймфрейме мы нарисовали красный кроссовер Красную точку и пытаемся двигаться сверху вниз Трендовый индикатор Trendscore тоже показывает движение Сейчас в красную зону в медвежье настроение Если это будет происходить дальше То у нас в дневном масштабе Это среднесрочная динамика У нас может быть попытка все-таки порасти Давайте также посмотрим 6-часовой таймфрейм Видим, что сейчас такая попытка происходит Немножко отскакиваем Есть загиб по гребню волны моментума на индикаторе Cypher B и также мы уже достаточно серьезно закрепились в шортовой зоне по трендовому индикатору и вероятность того что мы будем отскакивать вполне себе на коротких часах это будет означать что динамика по биткоинам будет обратно коррелировать обратите внимание также на основные фондовые рынки они сегодня у нас в принципе находятся в зеленой зоне на 6 часах мы с вами достигали максимальной отметки 3762 пункта с небольшим по индексу s&p 500 далее бенчмарк немножко откатывается но по-прежнему волна моментума растет снизу вверх у нас есть зеленый кроссовер и мы все еще двигаемся в восходящей динамике на краткосрочной тенденции и если брать дневной таймфрейм то обратите внимание вчера подрисовывали вот эту вот направляющую немножко криво но в целом речь идет о том что мы пытаемся все таки прорваться через трендовую локальную на дневке и попытаться потянуться к уровню фибоначчи 3800 с небольшим пунктом вот сюда если это будет происходить то рынок биткоинов также скорее всего двинется за главным бенчмарком но стоит также обратить внимание что весь этот рост последних нескольких дней Биткоин достаточно слабо реагировал. Доминация по-прежнему не изменилась, находится в боковой динамике. У нас есть попытка выйти из красного манифлоу в зеленую зону. Если произойдет, то рванем выше на отметку 4288 локального FIBA. Если же нет, то уйдем на коррекцию. Но в целом намек на коррекцию, конечно же, есть. У нас есть загиб по гребню волны. Мы видим, голубая линия загибается на синей волне. Это означает, что нам, скорее всего, придется немножко потолкаться вниз. Поддержкой выступит Fibonacci 41.40. 47. ну и главная криптовалюта на дневном таймфрейме показывает нам рост, однако обратите внимание, что показывает трендовый индикатор, мы находимся в мертвой зоне между бычьими и медвежьими настроениями, сейчас в целом у нас кривая индикатора говорит о том, что мы все-таки пытаемся двинуться к бычьему доминированию в настроениях. Однако у нас достаточно слабый рынок, как я уже сказал. В отличие от фондового рынка мы достаточно медленно реагируем. И в целом фондовый рынок сейчас зеленый, а мы с вами красный. Потеряли 1% буквально за последний час. Также стоит обратить внимание на короткие часы. Здесь более отчетливо видно, что мы сейчас корректируемся. На 6 часах мы подрисовали красный кроссовер. При всем при том, что RSI находится в перепроданности, засвечен зеленым по индикатору Market Cypher B. Однако волна момента, это желтая волна VWAP индикатора Cypher B Двигается сверху вниз Это означает, что у нас есть некая неопределенность И вероятность того, что мы будем еще немного корректироваться и понижаться. Она достаточно большая. Давайте посмотрим, что нам показывает уровни Fibonacci. Мы видим, что уперлись в уровень 382 на отметке 19 350. Это сейчас локальная поддержка. Если прорываем этот уровень, то увидим 236 направляющую. Это где-то на отметке 19 100 примерно. Если обратим внимание на пунктирные трендовые паутины, бирюзовые пунктирные. Обратите внимание, что мы концентрировались на одной из таких трендовых, и сейчас мы оттолкнулись от нее и двигаемся вниз. Поэтому потенциал при пробитии 382 локального фиба мы можем увидеть с вами поддержку где-то на отметке 19 примерно плюс-минус от уровня 19 100, 1970 здесь же и фиба 236 и поддержка трендовой паутины в целом если посмотреть сейчас на трендовый индикатор на 6-часовой то мы развернулись и смотрим вниз поэтому уход более глубже вполне себе вероятен но пока нас сдерживает дневка которая говорит нам о том что у нас вторая полноценная свеча H &H, и максимальное ее значение было выше предыдущего значения как и значение открытия и закрытия по этой свече это говорит о том что на дневном таймфрейме в дневном масштабе после коррекционного снижения мы можем толкнуться вверх но не стоит забывать что завтра у нас данные по бежевой книге вчера в обзоре я об этом говорил кому интересно обязательно посмотрите вчерашний обзор и после этого как правило у нас идет понижающаяся динамика либо в момент либо после неплохая короткая сделка большим объемом с плечом x5 по главной криптовалюте сделку можно было удерживать чуть дольше но мне не понравилось как вела себя пятиминутка После чего я пытался закрыть позицию все-таки, для того, чтобы не рисковать профитом. И в целом я рекомендую всем тем, кто делает свои первые шаги на рынке, а даже уже более опытным трейдерам, рынок всегда дает возможность забрать профит. Поэтому, если он у вас есть, никогда не ждите. Старайтесь его забрать вовремя, если вы, конечно, трейдер, а не ходлер. Сейчас часовой таймфрейм показывает нам, Нисходящую динамику по-прежнему, как я уже сказал, двигаемся в зону 1910, 19.300, вот куда-то сюда на уровень 382 фиба на часе. Если проваливаем, мы видим, что индикатор подсвечивает нам уход в более глубокую просадку и уйдем на пунктирную трендовую, на отметчику, как уже было сказано, в зону 19.80, 19.70. Идет загиб по волне моментума, идет движение вниз по волне манифлоу, также пытаемся отрисовать волну уже после пересечения нулевой отметки. Цена средневзвешенная вивап сейчас показывает минус 20%. 24,88, прошлое значение минус 16,70, то есть двигаемся вниз. То же самое показывает и трендовый индикатор с отметки 3,07 мы ушли на отметку минус 2,13. Поэтому пока еще нисходящая динамика продолжается, поэтому на открытие лонговых позиций сейчас в краткосрочной тенденции я бы не обращал внимания. Что касается шортов, то если в них и заходить, то уже либо поздно, либо нужно подождать, пока произойдет коррекционное движение на 15 минутках пятнадцати минутка сейчас немножко остывает обратите внимание предыдущее значение по цене средневзвешенной объемом VWAP вот здесь показывает отметку минус 82 а сейчас минус 549 это означает что мы потихонечку остываем и пока это остывание у нас происходит заходить в короткую позицию я бы не стал тем более гребень волны на индикаторе Market cypher b голубая волна гребня на синий немножко загибается предыдущая отметка минус 57 69 сейчас минус 62.09 идет загиб и если этот загиб произойдет то Скорее всего нужно будет дождаться Пока коррекционное движение в этой динамике не пройдет Либо 15 минутка сломает часовой таймфрейм И будем разворачиваться Либо продолжим нисходящую динамику На этом наверное все Всем спасибо, кто смотрел этот короткий видеообзор до конца Обязательно поставьте лайки Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны Поддержите канал комментариями И не забывайте подписываться на телеграм-канал и телеграм-чат Ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии Также в описании к этому видео Есть все реферальные ссылочки на биржи На которых я торгую, это биржа Bybit и биржа Bin By... Также есть ссылочка на платформу с обучающим материалом для всех тех, кто делает свои первые шаги в криптотрейдинге. Ну а с вами был Гоша, канал IndexRaid. Всем спасибо и до новых встреч.